Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о том, сколько на самом деле можно зарабатывать с компанией Арифлейм. Сегодня мы будем говорить о маркетинг-план компании, сегодня мы будем говорить о деньгах. А с вами я, Лотникова Екатерина, специально для интернет-проекта «Корпорация здоровых, успешных и свободных». Итак, маркетинг-план Арифлейм дает каждому неограниченные доходы до миллиона долларов в месяц, эксклюзивные путешествия по миру с семьей за счет компании Арифлейм, за время прохождения по ступеням карьерной лестницы каждый человек получает огромное количество премий. Шесть машин от эконом до премиум класса. Также признание, карьера, самореализация, огромное количество подарков. Это все гарантировано каждому. Карьерная лестница создана индивидуально для каждого зарегистрированного в Арифлейм. Что вам нужно? О чем вы мечтаете? Машинах, путешествиях новых квартирах, суперремонтах, новых домах, эксклюзивном отдыхе, о котором, возможно, вы даже не мечтали. Может быть, вы хотите отправиться в кругосветное путешествие, может, вам хочется признания, может быть, вам хочется работать с единомышленниками, с людьми, которые вас понимают, а может быть, вам хочется зарабатывать миллион долларов. И решать только вам. Все. Все о чем вы мечтаете, осуществимо с маркетинг-планом компании «Рифлэйм». И прежде чем продолжить, я хочу вас предупредить. Все доходы, указанные в данном видеоролике, рассчитаны с учетом раз в три недели. Если вы хотите пересчитать данные доходы на ежемесячные, пожалуйста, интересующую вас сумму разделите на 21 день и умножьте на 30. В компании «Рифлэйм» 17 зарплат в году. Ну а мы продолжаем. Хотите иметь то, что никогда не имели? Хотите иметь то, о чем мечтаете? Начните с первого шага. Первый шаг – личный товарооборот, личные покупки на 150 бонус-баллов. Итак, давайте немножко окунемся в термины. Бонус-баллы – внутренняя валюта компании. 67 стран мира, где есть компания «Рифлэма», где вы можете развивать свой бизнес – и везде разная валюта, поэтому есть внутренняя валюта, это бонус-баллы. На примере российского рубля. 150 бонус-баллов – это примерно 7000 рублей по ценам каталога. Вы, как зарегистрированный партнер в компании, имеете возможность приобретать дешевле цен каталога. Например, вы собрали заказ со своих клиентов на 7000 рублей, заплатили за это 5400, разницу в цене – 1600 рублей, оставили себе в карман. А еще за это вам компания заплатила 860 рублей за то, что вы лично сделали 150 или более бонус-баллов. и того ваша немедленная прибыль составила 2460 рублей. И это за 3 недели. И это очень легко. Удачно пройдя первый шаг, переходим ко второму шагу. Найди одного человека, которому нужны деньги. Научи его, как пройти первый шаг он также, как и ты, получит 2460 рублей немедленной прибыли, и вы оба, как новички, получите огромное количество подарков, акций очень много, в разных странах они разные, с вашего позволения я на этом останавливаться не буду, а хочу обратить внимание, что этот первый человек будет являться первым человеком в вашей команде, в вашей структуре под вами, и поэтому сделанные им баллы суммируются с вашими. Таким образом, ваш суммарный товарооборот составляет 300 бонус баллов. Вы по-прежнему остаетесь на первой ступени карьерной лестницы, на 3%, потому что вторая ступень ⁇ это когда суммарный товарооборот составляет 450 бонус баллов. Тут мы немножечко с вами, скажем так, не дотянули. Но это не страшно. Потому что найдите 6 человек, которые повторят вас, а вы покорите не то, что вторую ступень, вы выйдете на уровень 12%, вы станете менеджером. То есть 6 человек повторили вас, организовали лично товарооборот на 150 бонус баллов и нашли по одному человеку, которому тоже нужны деньги. Схема на вашем экране. Итак, обращаю ваше внимание, вы по-прежнему сделали всего лишь лично 150 бонус баллов, а суммарный групповой товарооборот составил 1950 бонус баллов, и в этой ситуации ваш доход раз в три недели 8000 рублей. Следующий шаг ⁇ это стать директором. Научи своих 6 человек повторить... Те же действия, которые сделали вы. То есть научите их, как стать менеджерами 12%. И ваш групповой товарооборот достигнет 11 850 бонус баллов. Вы директор. Ваш доход будет раз в три недели примерно 40 тысяч рублей. Премию получите 1000 долларов по курсу. Участвовать будете в программе «Мой автомобиль». Будете получать бонусы роста. Внимание! Директорское звание по карьерной лестнице вам будет доступно уже с товарооборотом групповым 7500 бонус баллов. А мы с вами в данном примере имеем товарооборот 11850 бонус баллов. И с этого происходит расчет вашей ежемесячной, еж... раз в тринедельной зарплаты. Ну что ж, автомобиль намного ближе, чем кажется на самом деле. Как видите, уже на уровне директора вам может быть доступен ваш первый автомобиль. А здесь автомобиль, Участники нашего интернет-проекта а, заявлено как автомобиль эконом-класса, но обратите внимание, что эконом-классом назвать эти автомобили очень и очень сложно. Ну что ж, двигаемся. Следующий шаг. Стать бриллиантовым директором. Научите своих людей так же, как и вы, стать директорами. У вас будет 6 директоров. Ваш доход раз в три недели примерно 6 тысяч долларов за время прохождение по ступеням карьерной лестницы. Обратите внимание на фрагмент карьерной лестницы. Справа вверху да вы прошли ступень золотого директора старшего, золотого сапфирова, увеличивали свой доход, получали премии. Итого суммарно до ступени бриллиантового директора вы получаете суммарно премий на 17 500 долларов. Очередная машина в данный момент в России Volvo S60 и вот здесь уже вы со своей семьей бесплатно отдыхаете за границей по всему миру за счет компании два раза в год. Следующий ваш шаг это стать исполнительным директором. Повторите сделанное, создайте команду из 12 директоров, и ваш доход раз в три недели будет примерно 12 тысяч долларов. Премии вы суммарно получите, двигаясь к исполнительному директору от бриллиантового директора, да, 42 тысячи долларов. То есть это в дополнение ко всем тем премиям, которые вы получили на бриллиантовом директоре, на обычном директоре. Тут дополнительно 42 тысячи долларов, очередная машина и уже три международные конференции за счет компании в разных уголках мира. Кстати, за 50 лет компания ни разу не возила своих лидеров в одно и то же место. Все, кто с компанией многие годы, посещают каждый раз разные уголки. Также с уровня исполнительного директора вы становитесь VIP-партнером компании, вы летаете в самолетах бизнес-классом, вас расселяют в номера VIP-класса, вы посещаете мероприятия компании на VIP-местах, везде только одно один VIP, одни привилегии. Но это не последний шаг, который доступен вам вместе с карьерной лестницей компании «Арифлейм». Следующий шаг – это стать президентом. Повторите сделанное. То есть создайте команду уже из 24 директоров, и ваш доход будет примерно 100 тысяч долларов. Идя от исполнительного директора до президента, вы получите дополнительно еще 208 тысяч долларов. Очередную машину в данный момент дарится Е-класса. Также VIP-класс, три международные конференции высочайшего уровня вместе с семьей за счет компании. И, наконец, последний шаг ⁇ это стать бриллиантовым президентом. Для этого научите уже существующих 24 ваших директора, как стать бриллиантовыми директорами. И ваш доход будет около миллиона долларов в месяц, премии проходя по... Промежуточным ступенем вы получите суммарно на 2 миллиона долларов. Машины на каждом этапе. Обратите внимание на карьерную лестницу премиум класса. Также vip класс три международные конференции за счет компании. Вообще реально дойти до вершины карьерной лестницы? Я отвечаю «да». Потому что один человек это уже сделал, Владимир Владимира Тамила Полежаева, и они из России – Подбираются к вершине карьерной лестницы президенты разных других стран, в некоторых странах уже по несколько президентов, так что реально это или нет, решать только вам, компания предоставляет возможность каждому. Повторюсь, что карьерная лестница она лично для каждого, не надо никого сдвигать, смещать, подсиживать и так далее, вы двигаетесь по карьерной лестнице с той скоростью, с которой вы себе можете позволить. За время движения к вершине вы получаете 6 автомобилей, vip статус международные конференции э, за счет компании. Вы получаете премии только на 2 миллиона 166 тысяч долларов США. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. И это не считая еще доходов, которые будете получать раз в три недели, раз за разом. Каталог за каталогом. Подсчитано, если вы к вершине карьерной лестницы придете за 15 лет, то средний ваш ежемесячный доход будет составлять от 20 до 40 тысяч долларов в месяц. Вот с какой скоростью вы будете двигаться по карьерной лестнице, будет зависеть только от вас. Ничего сложного нет. Просто начните делать. А с какой скоростью будешь двигаться ты? В любом случае, я, Лотникова Екатерина, приветствую тебя в нашем интернет-проекте Корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. И до встречи на наших вебинарах. Двигайся к своей мечте. Все в твоих руках.